Целительство. Цена вопроса, как защищаться, как использовать магические техники для лечения. Правильно? Да. Угу, замечательно. Ну, пойдем по порядку. Сначала с магических техник. Для того, чтобы однозначно ответить на вопрос, нам придется совершить небольшой экскурс все-таки в природу образования магической силы у целителей. На предыдущих занятиях, если вы их слушали, наверное, вы помните. Для тех, кто не слушал, я позволю себе повториться. Я надеюсь, вы меня за это простите. Что источник целительской силы, источник магической силы всегда идет не из нашего мира. То есть то, что в народе говорит о том, что божий дар отчасти отражает действительность, просто нас не устраивают такие общие формулировки, нам бы хотелось знать поконкретнее. От какого конкретно бога, какой дар, за что, во имя чего и на каких условиях. Поэтому, помню слова великого Одина, на дар ждут ответа, мы не пребываем в иллюзиях о том, что дар нам дается просто так. Значит, он дается нам для чего-то, для какой-то работы, для выполнения какой-то работы. Это первый постулат, который мы с вами должны помнить. Если ты родился или к тебе пришли способности воздействия на человека энергетически, информационно, полево, но не медикаментозно, неофициально, то это говорит о том, что способности, вложенные в тебя, не являются твоим личным достоянием. Ты, возможно, ничего еще такого в жизни не сделал, да? но силы увидели в тебе потенцию. Они увидели в тебе возможного проводника своих интересов. И воспринимать это надо, соответственно, адекватно. То есть не впадать в излишнюю гордыню. Раз мне дам такой дар, значит, я уникальный. Вообще понятие уникальности сделаю небольшую ремарку. Это первое, чего должен избавиться человек, который встает на путь. Маги, пусть тебя считают уникальным пусть тебя возносят как уникальным но ты сам себя таковым считать не должен. Потому что критерии оценки для тебя теперь уже не другие люди, а такие же маги, как и ты, а среди них ты ну, ни в коем случае не уникален ну совсем, ну никак. Вот. Поэтому если стоять на этой позиции, можно избавиться от очень многих проблем. Продолжаю к описанию и ответу на вопрос. Соответственно, сила, которая тебе дар целительский дает, она, в общем-то, можно надеяться, она будет тебя и контролировать. Соответственно, люди, которые к тебе приходят, по большей части инспирированы именно этой силой. Их просто к вам приволокли, что называется. Случайности здесь не бывает. Если человеку нужно получить помощь, и эта помощь, вы являетесь для него самой последней надеждой, это говорит о том, что человек, который к вам пришел, получил последний шанс. И понимать его надо, приход этого человека, понимать, как у лица, у которого появился последний шанс. То есть шанс ему был дан силами, вы инструмент этих сил обязаны ему этот шанс предоставить, причем не только избавление от физического недуга, но и попытаться вправить ему мозги, извиняюсь за такие простецкие выражения, да, вправить ему мозги, чтобы он в дальнейшем не повторял никогда ошибок, потому что болезнь всегда появляется в результате греха, в результате ошибки. Поэтому задача целителя, а не просто доктора, да, который просто ремонтирует тело, а целитель, который еще немножечко правит и сознание, и душу, увидеть и докопаться не только до следствия физического заболевания, но и до причины, что это заболевание породило, породило и попытаться сделать так, чтобы эту причину, если не нивелировать, то помочь человеку осознать ее. Это очень важно. Причина может быть в чем угодно, да, как в личных прегрешениях, так и в родовых проблемах, так и в реинкарнационных проблемах. Вот задача целителя это научиться это видеть. На самом деле целительство это первый шаг, первый этап, первый класс на магическом пути, который позволяет в практической форме научиться очень многим вещам, которым никогда не научится врач, занимаясь просто своим ремеслом. Это практика, которая связана и с духовным, духовной трансформацией, и физическим знанием, и знанием анатомии, и знанием устройства сознания, и умением видеть, и умением вычленять в сознании ключевые аспекты. То есть это такая многопрофильная ординатура, которая позволяет научиться очень много чему, хотя внешне это будет выглядеть всего лишь как лечение. Поэтому человека, который приходит к вам, изначально надо воспринимать как не столько подопытного, сколько экземпляр, который, на котором вы можете много чему научиться, чего не знали раньше, если, конечно, отбросите уникальность свою и сознание. С другой стороны, понимая, что его прислали к вам, для того, чтобы он все-таки через ваше мастерство и умение получил последний шанс. Поскольку человек не способен излечить себя сам, то есть в сознании у него есть некоторые преграды, в том числе и лень, и глупость, и апатия к жизни, что является тоже не, скажем так, не бедой человека, но его пороком. За избавление от этого порока, за ослабление ситуации он должен платить. И здесь нет никаких сомнений. Вот это христианское мировоззрение о том, что это дар Божий, ты не имеешь права брать из него деньги, имеешь право. Ты имеешь право. Но не в том смысле, в котором это принято в разделе купечества. То есть переформулируем вопрос так, он обязан заплатить. И это будет формулировка более точная. Клиент, который пришел к вам со своей проблемой оказался неспособным решить эту проблему сам, значит, за собственную глупость он должен платить временем, деньгами, чем-то еще, что ему принадлежит. Вы, повторяю, посредник, значит, платит он вам как посреднику. И денежные средства, которые вы получаете, они не 100 процентов ваши. Договор с силами подразумевает, что какую-то часть вы оставляете себе, а какую-то часть вы вкладываете в развитие. В развитие этого канала и в развитии их же самих. А это может выражаться как в вашем обучении, так в принесении даров силам, так в устройстве каких-то определенных ритуалов. То есть это может быть все что угодно, чем плотнее контакт с силами, которые вас одарили некими способностями, тем четче идет понимание, что и как вы должны делать. То есть как договор распределения средств это точно такой же договор применения силы и относиться к этому делу надо совершенно нормально. То есть, <как> резюмируя второй вопрос относительно оплаты, клиент оплатить обязан, это пункт первый, и это не обсуждается. Пункт второй, вы обязаны распределять эти средства, полученные как посреднику, согласно договору, который у вас есть с вашими силами. Как защищаться? Теперь относительно защиты. Да, клиент приходит, конечно же, со своим мешком массой, массой негатива. Первый способ защиты, который надо знать просто какой че наш знает христианин, ночью разбуди, ответит, вот точно так же и вы должны знать, что единственное лучшее средство вашей защиты это не воспринимать человека лично. То есть не относиться к его проблеме как-то лично. Это образец, экземпляр, который привели к вам, с одной стороны, для того, чтобы вы с, ним, с этим экземпляром что-то сделали, второй, со второй стороны, чтобы вы на его фоне чему-то научились. Если вы будете лично включаться в его проблемы и лично ему сопереживать, вы на этом сопереживании негатив возьмете от него однозначно. Именно по факту сопереживания. Значит, соответственно, вы не должны смотреть на него как на живого, вы должны смотреть на него как на материал. И здесь на 50 процентов вы себя обезопасите от взятия негатива, то есть никакого сопереживания, никакого личного участия в его беде, в его проблемах. Он плачет, просит, и перевида не давает, Из -за известный закон. А второе, значит, Поскольку клиенты, которые к вам приходят, их проблемы инспирированы бывают не всегда их собственным глупым сознанием, а иногда подселенными сущностями, подселенными духами, которые имеют несколько иную логику, и на них не распространяется правило гигиены, то есть отсутствие сопереживания, которое вы бы имели к человеку, здесь надо понимать, что вы имеете дело с разумами нечеловеческого характера, то есть соответственно не обладающие человеческой логикой, человеческой моралью, не живущими под тем законам, по которым живете вы. И от них нужны соответствующие средства защиты, то есть поддержка сил того же уровня или уровнем выше, что и они сами. А это, как правило, боги, духи местности или какие-то духи животных, тотемные животные, с которыми вы работаете. Если вы работаете через религиозный портал, значит это иконы, это религиозная атрибутика, религиозная символика, с которой, с которой у вас налажен плотный договорной контакт. Если сила, которая вас рукоположила, которая одарила вас способностями, сделала ваше сознание пригодным для восприятия этой силы, заинтересованным в вас, то, безусловно, она поддержит вас защитой и либо научит вас защищаться. Достаточно просто обратиться с вопросом, как это сделать и что предпринять, потому что клиенты бывают, безусловно, всякие разные. Иногда бывает, приходит человек, ну, пробы на нем негде ставить, одни сплошные печати, там не сознание, а зверинец, чего там только нет. Да? поэтому, соответственно, глядя на человека, понимая, что ну, если, если он такой загрязненный к вам пришел, значит это нужно и вам в том числе. Нарабатывать новый опыт, каким образом можно, если не изгнать этих сущностей, потому что, возможно, у вас нет на это права, но, по крайней мере, защитить себя и сделать так, чтобы они человеку не досаждали настолько сильно, что вводят его в могилу, это для вас просто как бы возможность обретения нового опыта универсальными средствами защиты, повторяю, является контакт и связь с богами высшего плана, высшего пантеона. Итак, как правило, боги первого поколения, боги прародители, боги демиурги. Потому что есть еще боги второго поколения, к ним же причисляются пророки. Они, скажем так, культовые личности и не настолько сильны, насколько боги первого поколения. В качестве примера к богам первого поколения относятся такие как Хронос, относятся Титаны, относятся Один, относятся великаны Эмиры, то есть боги Северного пантеона, древнешумерские боги относятся Инанна, Мардук, Энлири, то есть вся древнешумерский пантеон, древнеегипетский пантеон, то есть самые, -самые древние боги, боги прародители боги-зачинатели процесса. Кто-то из них наверняка является вашим проводником. Если вы точно будете знать, от, какого, от какой силы вы получили свой удар, то у вас не возникнет вопросов, как привлечь эту силу, в том числе и защитой к себе. Самое главное, это мой вам личный уже совет, Михаил, воспринимайте вашу работу как тренинг. То есть вы вот в, этом, в этой реальности, в этом мире, в этой жизни получаете определенный опыт, выполняя, конечно же, определенные обязательства за право получить этот опыт, вот в этой функции, вот в этой сфере. Это не Божье благословение, не Божье проклятие. Это не в коем случае не цель всей жизни заниматься только этим и больше ничем. Это просто опыт на сегодняшнюю жизнь, который вы обязаны пройти, чтобы идти дальше. К слову сказать, через целительские практики, через функцию целительства в обязательном порядке в качестве тренажера проходят все идущие по пути магии в той или иной степени. Сознание ли мы лечим, тушку ли мы лечим, мозги ли мы лечим, душу ли мы лечим, это все равно лечеба в той или иной степени. Но без этой практики, как без ординатуры да, в медицине ну не пройти дальше, просто не пройти дальше, этот опыт получить надо. И чем лучше вы будете выполнять свою работу, то есть без самоуничижения и без самовосхваления, тем быстрее вы ее пройдете, тем быстрее получите зачет.